антон игоревич хорошо пожалуйста уважаемые э, члены э, комиссии уважаемые участники заседания э, истории много известно примеров когда хорошие идеи превращались в свою противоположность а, вот э, и в том числе идея ускорения а, вот за те две недели которые произошли после скажем так нулевого чтения ничего в этом проекте по существу не изменилось переставили некоторые буквы и даже одно положение точно ухудшили. Я конкретно. Поэтому по-прежнему осталась идеология, направленная на отстранение членов избирательных комиссий от участия в проведении очень важных избирательных действий на заключительной стадии избирательного процесса. Я пройдусь по некоторым пунктам. Значит, пункт 1.3. Раньше было записано, что вот этот машиночитаемый код, он содержит строки протокола и служебную информацию. Теперь слово «служебную» убрали, просто он содержит информацию, значит, туда можно все, что о душе заблагорассудится всунуть, и индикационный номер устройства. Но я плохо себе представляю, что этот номер он, э, э, защищает от направления информации с другого оборудования. Пункт 1.4. Используется оборудование, на которое устанавливается специальное программное обеспечение. Значит, ну, можно, конечно, опять обращаться к властям, дайте, ради бога, это оборудование, его нет в избирательных комиссиях, как выясняется на уровне веков. Это значит, что будет большая зависимость точки по отношению к административному ресурсу. И вообще бесплатное предоставление оборудования, оно вообще-то запрещено нашим законодательством, раз речь идет о государственных органах и организациях. Пункт 1.6, он как раз вот полностью соответствует идеологии этого проекта. Все те, которые перечислены в 30 статье Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, кроме оператора, они имеют право только наблюдать за действиями оператора. А какие действия, если, если так сказать, все совершенно не, невидимо осуществляется? Пункт 1.7. Значит... Предполагается, что в это оборудование будет вставлено программное обеспечение в соответствии с эксплуатационной документацией газвыборы. Ну, извините, это оборудование вообще никакого отношения к газвыборам не имеет. И а где вообще ответственность людей за это? Пункт 1.9, он в конце говорит о том, что СПО также может использовать для печати копии протокола участковых комиссий великолепно, но тогда эти копии протокола сразу будут недействительны, потому что на них стоит QR-код, вот этот машиночитаемый код. Судебная практика идет по такому пути, что если в копии протокола нет слова копия, то все, он признается недействительным. А здесь новый элемент появляется в протоколе. Пункт 2.2. Значит, появляется некий конверт котором как кот в мешке, э, так какая-то флешка, которая передается участковой комиссии. Кто знает, что в этом конверте, какой порядок, э, ничего этого нет. Э, пункты э, пункты 3.2.4 и 3.2.6, они выстраивают э, э, несколько барьеров на пути, так сказать, вот этого самого закладки протокола в систему газвыборы и э, интересен пункт э, 2.6 в случае возникновения каких-либо обстоятельств э, участковая комиссия препятствующих полному лечебственному использованию технологии участковая комиссия обязана незамедлительно извести стоящую комиссию и составить акт э, невозможность. То есть э, в итоге Получается, что оператор решает вопрос, сходя, с, вот возникли эти обстоятельства или нет. То есть опять комиссии нет. Блок 4.1-4.2, следующие уже барьеры в территориальной избирательной комиссии. И здесь все решает тоже руководитель группы контроля и системный администратор. Значит, предполагается, что э, кто-то будет за чем-то наблюдать, но вот уже э, стало таким плохим тоном говорить о том, что вот протоколы переписывают, потому что системные администраторы устали, технические ошибки, ну а где же были группы контроля? Их просто не пускают в эти помещения, где закладываются протоколы в систему э, газ -выборы. И э, совсем уже шедевр, пункт 4.3, когда все зашло в тупик, то руководитель группы контроля делает отметку, что так сказать, невозможно использовать, проставляет подпись, э, дату, то есть делает протокол недействительным с точки зрения нашего законодательства. Протокол составляется, протокол на трех листах, это вообще противоречит избирательному законодательству. В 2005 году, после, для того, чтобы пресечь манипуляцию вот с этими с листами, протокола об итогах голосования, была записана норма в закон об основных гарантиях, что только на одном листе протокол об итогах голосования на избирательном участке. В 2013 году под давлением э, людей, которые не заинтересованы вот, э, в чистоте таких протоколов, записали, что в исключительных случаях протокол может состоять из нескольких листов. И в итоге получается, что это вот все исключительные случаи использования этого машиночитаемого кода. То есть мы все выборы переводим в э, чрезвычайщину. И э, последнее. Ускоряться надо на этапе передачи информации из участковой комиссии в территориальную комиссию, вот где происходит задержка. Протоколы везут часами. Дальше на территориальной избирательной комиссии сейчас уже выхолостили полностью содержание, содержание из понятия ввод протокола в систему газвыборы. Под вводом понимается только введение данных в один компьютер. А следующая итерация, выгрузка, когда уже эти данные идут и в Центр избирком, и в областную избирательную комиссию. Так вот, выгружать можно через одну секунду, а можно через пять часов, как показывает практика. Поэтому я не вижу здесь ни повышения доверия к выборам, ни ускорения. Единственное, что будет несколько облегчена работа системных администраторов. Спасибо.